Друзья, всем здорово. Сегодня буду изготавливать интересный и порой просто незаменимый инструмент. Процесс изготовления начну, что называется, от обратного. То есть, сначала сделаю ручку. Ручка будет выполнена из дуба. Кстати, почему я решил делать первой именно ручку? Все дело в том, что я хочу ее попробовать, вроде как, застабилизировать. Можно было бы квадратную заготовку подвергнуть процессу интенсивной пропитки, но на это потребуется больше времени. А время, как известно, самый ценный ресурс, которым обладает человек. И человечество в целом. А в общем, обтачиваю до необходимых размеров. На что отдельно хочу обратить внимание. В торце детали сверлю отверстие диаметром 3 мм и нарезаю в нем резьбу. Метрическая резьба в дереве это словосочетание в кавычках. Резьба можно сказать одноразовая. Один-два раза. Вкрутил-выкрутил и все. Резьбы нет, к сожалению. Теперь возьму морилку и замарю дерево. Слово какое замарю. Ну да ладно. Морилка синяя на водной основе. План следующий. Разместить дерево в морилке дня на 2, дня на 3. Интересно мне, пропитка пропитает дерево насквозь или нет. Вот собственно в чем и суть эксперимента. Также очень интересно, насколько долго будет сохнуть деталь впоследствии, после пропитки. Тем временем займусь самим инструментом. Понадобится вот такой электромагнит. Я не знаю, чего он и какие функции выполнял в своей жизни. Валялся в хламе, а с хламом, как известно, надо бороться. Провод оставим, буду жучки на предохранители наматывать. Да, да, на руки не обращайте внимания. Побуду Шреком пока что. марилка нифига не отмывается, хотя и на водной основе, теоретически должна отмываться, но фиг там. Отрезаю лишнее ножовкой. Болгарку не использую, ибо абразив будет лететь в пространстве времени в огромнейшем количестве, что в квартирных условиях крайне нежелательно. Напильником выравниваю стороны реза. Обязательно соблюдаю рекомендации, изложенные в учебниках труда Кстати, всегда еще на уроках труда в школе Когда нам выдавали учебники по труду Меня впечатлял берет Неожиданно, правда? Ржачный все же элемент гардероба Очень ржачный Между прочим, хотел когда-то купить себе советский берет слесаря Но на удивление, сей экзотический товар мне найти не удалось Очень жалко Я бы такой бы поносил бы Ну, ради смеха, естественно Возьму стандартный короткий болт М6 и проселю в нем отверстие диаметром 2,5 мм. Также немного тортую голову, уменьшаю ее толщину примерно в два раза. Обязательно, предварительно накрутил гайку, ну, чтобы впоследствии можно было витки резьбы восстановить. Беру загадочный алюминиевый радиатор. Из него изготовлю нечто вроде катушки. Для того, чтобы губками патрона токарного станка не повредить деталь, обматываю ее изолентой в несколько слоев. Thanks. что там с нашей морилкой? К сожалению все плохо, плохо, насквозь нифига не пропитывает, цвет ерунда и в общем не рекомендируем вам. Но переделывать не буду, самоделка особой эстетики в данном случае, подчеркиваю в данном случае не требует. Собираю приспособление. в первую очередь устанавливаю ручку, а в качестве фиксатора использую жидкие гвозди. Следующим монтирую цанговый патрон. Цанговый патрон самый, что ни на есть обыкновенный. Его без проблем можно приобрести на Алиэкспресс. Ссылку закину в описании на всякий случай. Последним закрепляю катушку с предварительно намотанной ниткой. При этом конец нитки продеваю через вызготехнологическое отверстие в крепежном болте. Получилась ручная швейная машинка. Кстати, нитку я заменил. Зеленая оказалась не так прочна, как черная. Почему-то. Что касается самого инструмента. Увидел этот инструмент у знакомого сапожника. Он мне доказывал, что купил его за 100 баксов. За 100 баксов, Карл. Его инструмент, кстати, практически в точности повторяет мой. Единственно, у него не катушка, а шпулька швейной машинки. Но это не принципиально, мне кажется. Свой же инструмент я сделал, можно сказать, наспор. Однако, я уверен, что он мне пригодится по любасу в хозяйстве, как и пригодится любому домашнему умельцу, рано или поздно. Это дело времени, но ну, мое мнение. Жму руку, но пасаран, покеда.